Вот такое братство вылупилось. Сколько их вылупилось, говорить не буду, в общем, вот они сидят. Сама охота пересчитайте. Все шустренькие. Все классненькие сейчас попробую свет переключить не буду так вот поставим а и так не видно так не видно шестляков Ваши остряки. И все от белого Петьки. Только одно яйцо. Коричневое. Остальные все белые. Так что Петька у нас вроде как Отработал свое пребывание в курятнике, не зря его кормим. Но у красного петуха вроде как проблемы. Хозяйство. А, беспокойное хозяйство. хозяйство. Тут у нас спит, спит прям в кормушке, Эй. все желтенькие, все шустренькие, да? Кукуруза с премиксом. Так что будем экспериментировать, смотреть, как они растут на этом премиксе, а потом, если что, мы его озвучим. Ну, а тут у нас каюра укладывается спать. На подстилке в них опилочки никто не наелся, никто не это самое. Зубики не забил. Сейчас надо водички принести. Водичка кончилась. Вот. Так что вот такие вот шелстрички у меня. Ну, нормально, там стоит на собратье. На собратье ведь стоишь-то. то, во что гораздо. Не пищать, не верещат, значит им тепло. Нет, водичка у них еще есть. Они сюда пилот накидали. Пускай допивают. напивают. Вот такие шустрики у меня появились на свет. Все, будем расти теперь. Теперь снимем их через недельку. Какие они будут? Кто-то сегодня, кто-то вчера выпился. Вот такие обаятельные товарищи. на то укладываются пускай спят не будем мешать да? не будем мешать и будем мешать Вот такой у меня цыплячий рай. Вот. Ну, а дальше, наверное, будем снимать про инкубатор, как у нас все испытания с инкубатором прошли. Ну, все, всем пока!